Приветствую любителей предметно-материальной истории. Сегодня я снова в гостях у своего друга Петровича. И мы говорим о реставрации антиквариата. И Петрович расскажет детали восстановления различных предметов и ответит на вопросы наших зрителей. Давай. Петрович, слушай, ну самый такой интересный вопрос, конечно, его постоянно муссируют в комментариях. Почему именно лимонной кислотой следует очищать медные серебряные изделия, а не какой-либо другой? Я вот смотрел в ролике, а у которого там десятки тысяч просмотров и благодарности и азотной кислотой и ватной палочкой ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, чистит монеты, снимая при этом слой за слоем не только ну, патину. А вата автоматом превращается в порах. Да. Ну, дело в том, что, конечно, все приходит с опытом. И, а наука, наука, она все-таки существовала и в Советском Союзе. Значит, разработчики и музейные. Значит, был разработан такой чиститель, называется трилон-Б. Но если посмотреть состав этого трилона, то он в основном состоит из слабых органических кислот. Ну, почти что на процентов лимонная кислота. Зачем платить бешеные деньги за трилон? Бо и он, кстати, продается. Вот. Когда э, лимонная кислота она стоит, ну, 3 копейки, ты, ну, Кубанская забава. Да, она... кубанская забава. И э, значит, когда э, люди задают, а какая концентрация, концентрация делается такая, чтобы ее можно было пить. На язык даже пробовать. Она безвредная. Она не, не проникает в микротрещины. Не будет давать разложение дальше металла основного. И поэтому ну приблизительно, приблизительно, вот 3-4 процента, это сверх даже достаточно. Даже в последний момент у меня была сильно разрушенная иконка. Я ее еще половину разводил, получалось, ну, где-то с половиной процента Ух ты! Когда даже сделал ее сверх слабую кислоту, ну, продержал эту иконку я двое суток. Великолепно очищать, помылась. Ее, значит, промыл щелочной водичкой, обыкновенной питьевой содой. Все, протер насухо. И это уже гарантированно, что будет уже работать. Чистый предмет, без этих. Да, да. Да. И, и, и вот это хотел спросить тебя. А, когда погружаешь в кислоту, то на предмете а, проявляются такие, вот как порошок красный, выступает, вот особенно медные предметы, когда чистишь, проступает красный о, такой, значит, как абразивный... Сейчас подожди, я да, вот, договорю. Да, да, да. И когда ты, если оставить, а если не чистить регулярно, то оно въедается еще глубже, и чистить гораздо сложнее. Сложнее, да. Но получается так, что какая бы кислота не была, дело в том, что мы ж, э, если вот такие вещи, они цинковые, а цинк, значит, присутствие э, латунные. а Значит, а латунь это медь с цинком. Естественно, вы, цинк выедается кислотой. И в виде солей да, наружу да, выходит, да. и они прилипают. И они, да, мало того, и получается, что эти даже атомы, если ну, на том уровне, микроном, Вот цинк выжила, получается каверночка такая. В этой каверночке может остаться кислоты, доли какие-то. И она начнет, вот, кстати, азотную кислоту, почему, ни в коем случае нельзя. И вообще крепкие кислоты желательно не использовать, потому что это чревато. Оно потом со временем начнет разъедать, разъедать, разъедать, и так и разъест полностью. Потому что попадались, значит, в кавычках, реставрированные старыми мастерами вещи, они просто рассыпались в руках. То есть, как в губку, получается, да, во губку, все да, поры да, проникает да, кислота да, и начинает... Поэтому, знаешь, поторопись помедленнее. Берем мазь потихонечку, потихонечку снимаем эти э, утраты или там окислы, Все так такое, так. Да. Понял. Ну это простейший, ничего здесь сложного нету, единственное, да, вот хочу сказать, люди, не, не берите сильные кислоты. Лучше время. Да, потому что я вот видел этот ролик, что там он буквально, ну так, две секунды, фо, и вроде бы очистила. ну и что? А через пару месяцев эта монета превращается в прах. В прах. Да. Вот. Что там еще у нас? Переходим там? к следующему этапу, самому интересному. Я так понял, ты хочешь показать одновременно и реставрацию фарфора, а. и реставрацию эмали. А. Потому что ну, фарфор да. будешь реставрировать а. чем? Значит, тут простейший вопрос. На сегодняшний день с каждым разом появляются новейшие всякие там препараты. Но это не очень новый, конечно. Вот такая вот называется эмалька. Это синтетические эмали. Применяются в ювелирке. там или Она двухкомпонентная. Значит, собственно, эмаль и катализатор. Значит, для того, чтобы... Сделать, ну, вот, условно, было горе маленькое, да. Вот большой скол, большой скол э, крышечки. Ничего страшного. Элементарно подводится сюда немного скотча. Дел, сделалась значит, огражденница маленькая. Развел э, эту эмальку, залил и оставил отдыхать. Через буквально через пару дней механическим путем снимаешь. Я не знаю, ближе можно показывать или не надо. А я, вот да. я потом досниму. Да. И вот, ну да, он видно, шершавый, но он как костяной. Он звенит уже. Да, и вот такие вот утраты маленькие. Или вот еще вот у меня утраты вот обычного фарфоровых. Что, самое болячее место, это вот пальцы отламываются. Ничего смертельного нету. Правда, здесь, э, вот на месте вот этих пальчиков, сейчас можно увидеть здесь. Я в фарфоре делал маленькую дырочку, просверлил алмаз, алмазным сверлом. На эту же эмальку ставил нехромовую проволочку, как в качестве арматуры, наводил эту эмаль, потом обработал. Э, э, Напильником обыкновенным, брашпелем, на филечком. Все. На сегодняшний день нужно тончайшим слоем вот этой синтетической эмали покрыть. Итоговый слой здесь? Да, итоговый слой. И поставишь, чтобы она схватывалась. Значит, да, вещь скрупа... Да, эмалька дорогая. Ничего не. Дорогая, сколько стоит набор. Я помню, где-то 300 рублей. Угу. Ну, если дорогие, вот, например, вот, извини, ну вот эти вот, вот клеи бешеные, да? Это что, для камня? Да, это для камня. Угу. Ну, вот это 1800, ну, конечно, бешеный. Ну, ребята, но ну, его же использовать, если в быту, и нужны кропушечки. По... Кстати, там вот я читал э, вопросы у людей, да, сам, самому делать Это накладно Вот проще обратиться К специалистам ну, вот Мне приходят, Петрович, сделай Ну что там мне нужно Ну Доля крапушечки Как ее отмерить Нужно же пропорции соблюдать Правильно? Показываю Можно? Конечно Все делается элементарно просто Электронные весы, берем кусочек лапсанчика. Кусочек лапсанчика. Положили сюда, нужно ее, крапушечку, ага. вот. Не, ну это, знаешь, как вот этот основной компонент собственной мальку нужно хорошо вымешать. Ну вот. Теперь обнулили. Ну вот больше мне и не надо будет. получилось 0 03 03 граммчика это основной компонент закрыли торгуют ее в большом количестве Забыл, сколько там было? 03. 03. Значит, мне нужно один 1... это как сто процентов на четыре. 012. 012. 012. 012. 012. Опа! Ну, ладно, еще, еще, еще. Ну, прибли, ну, 10 пятроик. <с> ну, а, так и тут чуть-чуть есть. Хорошо. это такое ага. и теперь замешиваем вот, да, хорошо? Да. и вот это даже вот учитывая тот момент что я много делаю таких вещей да и тут для меня это слишком большое количество это для предприятия, может быть, и нужно столько. Кстати, вот этот цианоакрилатный клей в свое время, ну еще в 90-х, 80-х годах, он продавался в баночках по 50 миллилитров. И ты знаешь, редко кто его вырабатывал, потому что он схватывался, он же бешеный. Вот сейчас он продается 3 грамма, 1 грамм. Вот это отличная распосылка. Всё. Вот видишь, даже вот вроде две капельки капнул, а оно... Но объем довольно большой получился. Да, слишком большой объем получился. Там на 50 пальцев. Кого? На 50 пальцев. Нет, так я же еще и вот эту нужно, как крышечку, сделать. Ну да, это так же, как клей заводишь сразу. Ага. ага. А, ну да. Вот. Ну, шло, скажем так. Раз. текучесть хорошая? Текучесть великолепная. То есть ты даже не кисточкой ее размазываешь? Ну, а зачем? Ну, а по А на границе не получается волны там? Не, пока нет. Но дело в том, что знаешь, а потом, когда уже он схватится. Его же нужно подкрашивать. Uh -huh. Ну, подкрашиваем лю, любой краской, может, вот, чуть ли не акриловой. И. А, то есть, вот эту часть ты слой за слоем, получается, накладывал, uh -huh. да? Да, да. Довольно глубокий скол, насколько сколько времени ушло на него. Так ну здесь вообще было куска не хватает Я и говорю, сколько ушло на такой кусок времени. Чтобы наложить его. Да это его быстро накладывать Я ж говорю, я подвел сюда липучку, ну, скотч, И так, и просто залил, а потом форму как бы сделал. Форму. Вот. Вот этот носик, что отломанный, да? А. Сейчас мы его тут. Так, а золото потом как-то накладывать будешь? А, ежешь этот листовое с усалочкой. Прям на эмаль приклеишь? И да. все? Все, а на что приклеишь? На домару. Это что такое? Домарный лап. Угу. И сейчас мы его сделаем, чтобы он... Ну, тут такая, знаешь, как... носик. Макалка, Макалка должна быть. Uh -huh. Опа. Так, так, так, так, так. Немножко лишнее. Сейчас. Ну, что лишнее уберем? Знаешь, оно, оно течет. Uh -huh. Оп, и разровнялось. Все песня. То есть через сутки оно застынет и можно будет обрабатывать да. механически. Теперь значит. В стаканчик. Ну, ну да, вот сейчас стаканчик поставим. И живем. Так, и где-то у нас тут девочка была с пальчиками. Ага. Сейчас мы тоже, чтобы они блисткуческие были. Покажи друг Это... на пальчике сюда. Ну ты видишь, даже тут этот проволока проявилась. Нет. Нет. Больной вопрос у этих балерин. Шахиризада. Конечно, полностью э, воссоздать так, чтобы его и не видно было, не, можно, но это очень с, с, такая заморочка. Заморочка, да. Ну, значит, это когда вот музейные там э, экспонаты, ну да, несколько приемов. Накладывая там слой за слоем, подбираете краски. Ну вот. То есть пальца здесь не было вообще, там вообще, стоит проволока. Да, да, да вот. И ты вот спрашивал, что вот видишь сейчас переход. Да. Между. Вижу, прям крупно вижу. Вот. Тут еще момент, знаешь, какой интересный? Вот когда, ну, ты делаешь, или ты присутствуешь при том, что делаешь, да, это видно, это видно. А когда приходит, ну, незнакомый человек, говорит, ну, посмотри, что у тебя здесь такое? Да, нет, в принципе, в принципе... Слушай, да. Ну, вот даже на камеру видно, что цвет соответствует. да. Ну, вот обидно, правда, что видишь, вот сколько сделали, теперь куда его делать, не знаю. В общем, значки всевозможные. Да, теперь в принципе вот ежели на значках нужно, ну там же и мальки, они цветные и мальки, да. Элементарно колируется, э, начиная с чего? Паста от э, авторучек, шарика, от mm. шариковой ручки. Или же и малька. Могу показать? Конечно, давай покажем. Так, щас, ну, вдруг кто-то увлечется и захочет восстановить орден, медали, значки всякие. Очень часто люди спрашивают. Как восстановить маль на значках и медалях? Да. Нет, ну, это ж таким же самым... Это нитроэмаль у тебя? Это нитроэмаль, да. Ну, вот, конечно, ну, чтобы чтоб далеко не ходить. Вот надо, да? Серый, допустим, надо сделать. Да, предположим, Живопись. Можно сделать черный. Ну, в общем, как палитру используешь пластик этот просто. Да. Размазываешь и ищешь. Буквально же несколько точек нужно, как правило, да. для восстановления. Поэтому выбираешь тон, который понадобится Конечно. в работе. Оно, и главное, после схватывания, у него прям стеклянный звук по нему. Оно ну, великолепно держит. <реклама> а, так, так, что вам еще нужно вот... заималировать? <зависк> заэмалировать? <связь> ну, уже все мы его заэмалировали. Давай перейдем к следующему вопросу. У нас была... Кстати, это ну, осталось. Вот теперь, значит, не, чтобы не.. А законсервировать ее разбавленную никак. Не-не-не-не-не. А теперь оставляем, чтобы а, кон, как контрольку. А, насколько Проверяюсь. застынет, да. Да. Проверяю, сработает или не сработает. Так. Следующий вопрос у нас был про реставрацию книг. И реставрацию икон. Ну, иконы я так понимаю, это нужно разделять. Ну, конечно. Художник одно делает, деревянчик другое. Да. Ну, дело в том, что мы, вот я работаю в паре с девочкой, которая профессиональная, художник, живописец. Вот я ей отдаю доски, она, значит, там все, вот, живопись, иконопись там по золоту делать все. Ну, а я делаю остальную там красоту. А эти оклады, цаты, киоты, там инкрустации. То есть она восстанавливает живопись, живопись да. а э, а он левкаш возвращает на место, да. заклеивает. А там замочки какие-то там украсочки делать. Ну, это значит, это только вот взять, если показать. Да, наглядно надо отмывку, и как-нибудь да. в следующий раз обязательно покажем. Книги обещал показать. Вот. Мы в одном из роликов показывали, как делается переплет. Готово, есть, что получилось у тебя, что покажу. Ну вот, вот, здесь лежит, вот они. Если при... ну нет, это вот оно, видишь как? То, которое уже блок. А вот это Там мы, по-моему, шивали, да? Да, мы сшивали в ролике. О. Но тут, видишь как, получилось, что мы его сбили уже на обложку, тут сезурку поставили. Теперь осталось сделать корешок и углы как-то обработать. Ну, не знаю, как заказчик сказал, что пускай вот эти потертости останутся, а углы мы немножко закрепим клеем и сделаем такие какие-нибудь там из черной материи, ну, усили. Уголочки. У уголочки, да. А не думал жидкой кожей попробовать? Кого? Жидкой кожей. Ну, может быть. Это вот как... Оно не к спеху сделать. Заказчику понравилось. Видишь, обычно вот в ютубах там показывают, что они, значит, обрезают. Обрезают полностью. Вот тут, ну, жалко. Видно, что они... Нежелательно вот эти обрезки делать. Видишь, был срез срезанный. Угу. Вот. А подожди, а мы показывали, как это сшивали, да? У нас отдельный ролик есть, где мы показывали, как шили. Ниточки заправляли, да, да, да? да ну, показывали. Работа, знаешь, как вот у меня есть книжка 53-го года. Кружок «Умелые руки» в школе. Там очень четко все расписано, как, как, это как заклеивать книжки. Да, да, да. Ну, информации Но много. Там, там много лишнего. Там написано, как э, клеи готовить, понимаешь, из чего лучше, из, из костного, из э, клейстера, из ну, кармального. А какой ты клей? Какой А мы что, ПВА. Вот. Наш родной, знаменитый ПВА. <связь> как один художник. Старенький дедушка, это в 70-х годах, работал художником-оформителем в институте. Он говорит, малярка, я бы этому изобретателю, кто придумал клей ПВА, Нобелевскую, не, Сталинскую премию дал бы, понимаешь. ж какая вещь, это открыл, покрасил и все, и живет вечно. Ну и как консервант же его можно использовать. Так? Да, да. Да. он закрывает поры все. А он еще главное что интересно берешь обыкновенную э, черную ткань тонкую, ну, сатин буквально и его про, на клей сажаешь потом клеем этим же ПУВА промазал и он получается как лидерин. Mm. Да, в чем идеально. Ну, виниловая пленка создается, а тканька кормирования да, получается. Да, тканька кормирование и все. А это, конечно, книжка она очень ценная. Кстати, вот э, я видел уже репринтное издание, но оно не идет в сравнении. Понимаешь, тут настоящие литографии. Угу. Хромолитографии, да? Надо. Да, хромолитографии, да. Угу. Вот это вот. Yeah. И, конечно, некоторые иллюстрации здесь уже немножко другие, чем в этой Википедии, особенно когда касается обнаженных тел. интересно, знаешь, скрыт. Не, ну это нормально так. Ну, ничего, жить будет книжечка. Она была растрепанная, я так понимаю. Вообще они были отдельные листочки. Рубинс, Фурман. Ну да, 903-й год, я какой? 910 по-моему. Может, 907 год. Приложение к журналу МИВа. Так, еще вопрос у нас был про шпон. Сейчас. А, так мы ну, уже сейчас, сейчас, Сейчас, не спешим. Ага. И еще один вопрос появился буквально недавно: как на деревянных, на деревянной мебели восстанавливать углы с отклеившимся или Раз, разбитым шпоном. Вот, вопрос, конечно, самый больной вопрос, это когда отклеивается шпон. Угу. Такой наиболее распространенный. Да? Или же там пузырями вздувается, и там получается такие, ну, пустоты. Что как его сделать? Ну, это эти вещи простые. То, берем то, тот же самый клей ПВА, делается прокол шприцом, вводится туда э, ПВА, Ногтем разгоняется по той пустоте, потом накрывается чем-нибудь, ну, типа... Груз какой-то или что? Да, такой, чтобы не липкая была. У меня вот есть вот подкладка вощенная такая, ага. из-под ракала, да, и утюжком. Буквально ты проходишь его, ну, несколько секунд. Клей полимеризуется мгновенно и держит на да, мертва. Потом, вот эти утраты, утратом розень, если, например, оторванный, ну, это, конечно, неинтересно, оторванный, тут надо снять лаковую пленку с соседнего участка, Посмотреть, что это за, какой оттенок древесины. Найти такой же шпончик. Аккуратненько вклеивается, сошлифовывается и лакируется. Ну, аппликация, по сути. Аппликация, по... да. Или да. мракетри. Да. Ну, в каждом, в каждом конкретном случае, это, это конечно, нужно бы есть массу инструментов. Циклички, там, что такое. И вот так... Просто по Ютубу это невозможно. Невозможно. Это в каждом конкретном случае нужно искать. Ну и, наверное, эта работа, она все-таки требует подготовки какой-то. Ты говоришь, инструмент Кон... нужен. Да, инструмент. Подготовка, да. знания, материалы какие-то. Опять ну, же, да, человеку да. неподготовленному искать кусочек шпона где он его искать будет? А да, ну, у специалиста да. у него всегда вот, набор. Встал. Знаешь, как вот и вот, насчет касательно денег. Вот, ну вот, он, ребята, извините, это тарная дощечка. Старый вот он, ящик. Да, да, старый ящик. Вот он лежит, я не знаю, мне лет пять уже, наверное. Вдруг попадается мне какое-то э, изделие деревянное, где там вырван кусок. Вот я его сверяю, подходит колор, порода та же самая, та же, цвет, видишь, цвет, и тут имеет разные оттенки. Вот иногда бывает от, такой, от такого дрючка, можно кусочек с квадратный сантиметр, выбираешь его, подогнал к ювели... с ювелирной точностью, приклеил, лишнее снял, все, и никто не найдет, что там... Э, какие-то утраты. Вставка. Вот, как. да, вот, кстати, знаешь, как вот э, в этих вот кивотах, которые церковных, вот они, ну, извини, ты вот там 150 или 200 лет, как обычно, ну, халтуру делали во все времена. Ну, предположим, взяли не совсем сухую древесину, и она и, разъехалась. На задних стенах бывает щели вот в палец толщиной. Ребята, бутарная дощечка, милое дело. Подобрал цвет, под, подогнал его, вставил туда с клеем. Чуть-чуть с -чуть курочкой обработал. Никто не найдет, что там что-то было утрачено. Но желательно вот эти, я говорю, почему-то они у меня много лет лежат, вот эти досточки. И если вот ребята приходят, а музейщики приходят, ой, Петрович, у тебя нет вот такого, такого цвета. Ну, это ковыряйся. А шпон, да, у меня в складе лежит мешок шпона. Ну, вот, извините, карельская береза, да, вот это свелеватая. Ну, что ты, ее пойдешь покупать где-то. Ну, у меня, не знаю, там уже... Нужен было. кусочек, квадратный да сантиметр, вот, да? Да, чтобы да. оно было товарный вид. На, на эту тему тоже мне... А, заказчики приходят мне и говорят, что у тебя, как только... бы, когда ты вот этот... Нету здесь мусора, нету. Каждая вещь, она нужная. Конечно, смешно, конечно. Если не сегодня, то завтра пригодится. Ну, да, вот что это такое, вот. Вот, извини, вот что это такое, ты видишь? Кокаин. <свят> <свят> вот, ты, вот, <свят> это это <свят> пилки из-под шкурочки <свят> деревянные. Когда тебе нужно заделать, действительно, маленькую-маленькую дырочку. Вот ты ее тоже капнул туда циано акрилата, раз туда и втер. Никогда ты не найдешь оттуда. Ну, если цвет подобрать, да, деревяшки. Да, так, ну, поэтому, э, вот эти, что вот, о, видишь, вот, тем, темно-коричневый этот палисандр. Правильно? Это от шашеля, наверное, иконочки заклеивать. Да, вот тоже хороший цвет. И, ну, да. А что там еще у нас вопросы были? Да Какие? вроде все, мы все прошлись. Опять, если коротко. Если... Будьте щедры на лайки и комментарии. Они помогают продвигать наш канал и стимулируют нас для записи новых сюжетов о жизни антикварного ареала, его обитателей и реставрации антикварных предметов. А если подписаться на канал, то YouTube обязательно напомнит вам о выходе свежего ролика. До новых встреч!